Ну шо, как дела? Ну шо, Приятно на но... вкус. Приятно, но... Слышишь, короче, сейчас общался с чуваком, типа с Донецком. Вот. И, ну, тут много типа с Донецка, Ну, типа с Донецка. Я говорю, а правда, что Украина 8 лет, я говорю, била бомбас? А, вот, он говорит, да. Я говорю, ну расскажи мне, как, я говорю, это выглядело? Ну он говорит по три тысячи снарядов типа прилетало по Донецку говорит в день. Не могу сказать, сказать я для... не, да? не оттуда. Ну вообще веришь, что он может понять по три тысячи снарядов прилетать ну, в день? Не по тысячи. А по скольку? Ну, немного, ну, немного прилетало. Слушай, ну ты вообще когда-нибудь вот, видел, как взрываются реально глазами ну, своими? Видел, как снаряды прилетают? Да, Хотя видел. бы 10 да, с... видел. видел. А вот теперь представь, что этих снарядов даже 100 штук хаотично прилетают по Донецку. Нет, 100 штук. Нет, по чуть-чуть прилетало. Чуть -чуть угу. Ну там же, ну, там с той же, стороны, что же не братишка. А ты когда-нибудь видел, чтобы сбивали снаряд? Да. Да. Ты где? Не военный. не военный. И сбивали снаряд? Конечно. Конечно. Не снаряд. Чем? Хорошо. Чем? Ракеткой. Ракеткой. Артиллерийский снаряд да. сбивают да. противоракетой. Да, да. Да, да. Мне интересно. А ну, шо, ну, рак... да. какие тактико-технические характеристики у ракеты, чтобы она могла сбивать Ладно. снаряд? Ладно. Вы, с Украины, Вы с Украины, да? да? Нет. Откуда? Откуда? С Донбассом, блять. Донбас. Вас не бомбили? Вас не бомбили? Нет, ты знаешь, честно, я не знаю. Ну, давай я тебе отвечу. Я с Харьковсом. А я, я тебе ржу над тобой. Шучу, ладно, давай так. Просто э, я, как человек, который пережил бомбардировки в городе, который знает, что такое прилетает в город, который живет на Салтовке, где Северную Салтовку расхренячили в говно, я знаю, какие вопросы нужно задавать людям, которые якобы 8 лет находятся под обстрелами. И вот это чмо, чмошное, которым мнит из себя там донецкого чувака, ну, все пиздит. Я не знаю, реально с Донецкой или нет, но если люди с Донецкой, если их обстреливали, ну они должны понимать, как это и что это. И понимаешь, как ты не можешь в принципе жить в этом городе, потому что в любой момент времени может прилететь снаряд, и ты не знаешь, куда он упадет. И когда люди в Харькове просто три месяца, они передвигались э, вот вдоль дома, знаешь, вот под балконами, там бычки собирал, когда я маленький был, в 90-е. Но ты идешь не по дороге, ты выходишь из подъезда, и чтобы тебе дойти там, купить продуктов, ты идешь вдоль дома, а между домами ты бежишь. Вот. А продукты не продают в магазинах, продукты продают там где-то в подвалах или на лотках, потому их не завозят в город. Потому что город обстреливает. Потому что они, блядь, не сегодня-завтра в свою машину, когда ты везешь продовольствие в город, просто взорвут. Потому что хаотично просто прилетают снаряды. Вот что значит жить под обстрелами. А то, что там 8 лет они в кафешке, знаешь, кофе попивали с чаевочком, и в театры ходили, которые работали, блядь, рассказывают, что они 8 лет, блядь, их бомбили, блядь. Поэтому ну, вот это все чмо тупорылое, блядь, что с одной стороны в Донецке рассказывают эту хуйню, что второе, блядь, со стороны России, которая, блядь, верит в эту хуйню, блядь. Ну просто коншины долбоебы, блядь. Потому что ни один из них не знает, что такое, блядь, жить под обстрелами. Вот МРД, я блядь, тебе я бы... друга позвал бы. Ним, пусть с друг с ним, придет. с ним пообщаться. С с Он... ну, так пусть расскажет, блядь, Но... как это было, блядь. Не живет, не, живет. Не, ну, не с тобой Поэтому спросил у него, как это, блять, ходить под Под обстрелами? Да. Да. Ты знаешь, э -э очень приятно. Понятно. Поэтому Понятно. каждого гандона который на той стороне, и каждого гандона который еще дальше, мы. Но приглашаем к нам. Без, надо, без визы. Без, без визы. Знаешь, короче, лучше, да? лучше, да? мне, мне россияне знают, что говорят, что мы еще не начинали. А я когда они спрашиваю, а что я их еще не начинали? Вот, но они как-то мнутся, ответить не могут, а я знаю, почему не начинали. Смотри, тут же Украина подписала закон, что теперь граждан Российской Федерации пускают в Украину только а, с визой. Просто русским солдатам понял, визу не дают, они там на границе стоят и бать, понял, ждут и бай. Я, и, это, я это... одно понял, а знаешь он что, он знает, что? А? когда Зеленский а? пришел я в правительство, в правительство все стали, стали в Украине комиками. Красавчик он нахер да, ю мне. Юм, ну а что, хули нам осталось сделать, только ржай, да чем ли. Ну да. Ну да. Ну давай, пошел я искать еще россиян, которые не начинали. Ну, давай. Ну, давай, скоро вместе будем.